А это осянка, то ли она тут разных видов представлена, то ли разных возрастов, но смысл в том, что она наркоту выделяет, парализует жертву, пищу свою, и дальше уже переваривают. Вот на этих тонких волосках как раз эта наркота и находится. И, кстати, листья расянки применялись в медицине. Так, какая okay, поближе показать. Да? Смотрите, что я такая.